Тихая и спокойная жизнь, а тут что-то хотят. себе делать работа, работа. чем больше Работать, работаете тем больше свободного времени Жить. больше работаете больше свободного времени красивый досуг на концерт на выставку заработаете отратили отратили заработали Потому <laughs> гостиницы не надо. Правильно? Засылать друг к родственникам. И мы приш ⁇ м убить, Сейчас это... Жан-делья Коша. А? Нет, но массу не В принципе, надо принимать... В принципе, в принципе... В принципе, в принципе... я не знаю, как поместить. Вообще поедем. А не пессимистка такая. Это работа которая вот вы... стоит в двой. Вот. Эта работа была написана uh, в 1998 году на Алтаре. Uh, ну, история такая, что мы вот каждое лето выезжали в училище на летнюю практику и все ребята вместе работали. И привозили много таких и подобных. Скажите, сказаний. здесь одна ваша работа или <сосвязь> здесь много <связь> моих работ. Не дальше в основном сирене тоже след со стойки стойки есть так господи работает да. скажи пожалуйста здесь перед вами работа Виталия графова сейчас его к сожалению нацисты еще здесь представлены несколько его работ он закончил пениску и приученное училище за Работа называется отголоски голос. Очень хорошо чувствует пизду аж. Это хуй думаешь ну, там, как раз -таки. жик сюда. Вниз. Свежий про своей Карам, говори. Сейчас говорю. Это моя работа с Архисом Карлом Алексовичем. Студент Академии люблю сегодня не изучать факультет. Люблю портреты, композиции. Скажите, пожалуйста, а какие вы работы хотите выдать в дальнейшем? У меня очень в творчестве волнуют многие процесс. темы, в основном общечеловеческие темы Композиции, и, естественно, Портреты, а из у вас любимые есть? Ну, конечно, есть. Какой же? Их много, но... много. Ну, Никелян, Владимир, Владимир, конечно Жемчугов, конечно, самый, самый титан, можно сказать. А говорил, это Работа называется Таежные дебри», так ее назвали. <связь> <Без меня. связь> я назвали. <Это> работа написала я, как? написала… Дрон, <-у -ан. связь> дрон, дрон, дрон, <связь> дрон Это Ронская долина в Горном Алтае. Пелит Белуха, известная вершина горного Алтая. Там, наверное, и отс отсвечивает, да, отсвечивает закат, который за спиной с другой стороны тоже. Смотрите, после окончания вуза не собирается донос спину и продолжит свой творческий путь в центре путь сказала обобщенно, я буду в России. Терморт Игоря Кумова. Он представил здесь два терморта. Нет. Как он называется этот Или просто терморт? терморт? с розами называется. А нет? Это горный Алтайв. Ты сейчас все скульптуры снимаешь или нет? пейзаж пейзаж, пейзаж, пейзаж. Да, вот верно это, это Андрюха <сих> ну что про него рассказать парень ничего так да и голодный края это парень. утро в Тайге ты уже снимаешь да это Араков Николай Петрович да, портрет парень. друга Максима Может, который ты? здесь тоже выставил свою работу и, парень. Парень. Парень. учащийся институт имени Суворова наш друг все. Это это кто все-таки? Андрюха Ариев. Просто там прошла работу позднее. Портрет мужчины в европейском костюме. Замечательно спасибо. Работа написана лучшие годы учебы академия? Не то, что сейчас упадок. Мастерская портретная мастерская Лоила Семова Хасянова. Ваше почтение, прошу. Это пейзаж друг на да. друга. Хорошо все. Пусть долина, горно -Малтай. Давайте Еще один замечательный насердморт Игоря Колого. Учащийся третьего курса академии. живописи войны. Это, это, вот это и работа. Это Виталий Грант. Сверху. Это он, Семен Я даже знаю, как называется эта работа. Полдень-близ. Размер 35 на 25. <сёк> <сёк> ну, <сёк> а... По То есть нет, автор правда. все дал. <сёк> а раз два. Вот этот тот. Автор а Рустейн да, Хузин. Это Хузин и Рустам Сам он с, с левой <сёк> стороны работает «Осень а в парке». Это знаменитый парк, парк ну, тропа здоровья. в Пензе, парк нутра по здоровью. В Пензе я учился пять лет, закончил Пензское художественное училище. Вот. И приехав сюда через много лет уже, уже будучи студентом академии, написал эту Алию. Вот теперь она здесь, на этой выставке. Дальше. Трямкин Андрей. Как называется нет перед вами вот Андрей Тремкин, покажи его Семен. я показал он да он здесь представил целую серию пейзажей, сейчас пейзаж на мастерской Академии. сейчас он расскажет про свои пейзажи да. ну замечательно рассказывай замечательно чувствует состояние природы зима. зима а где это ты написал Андрюша? Андрюша, да. расскажи где ты написал? чего? Далекой мордовской деревне, говорит Андрей. где ты дуриш, Андрей? Рустем, рассказывай про свою натюрморт. Десять минут Перед вами натюрморт, который я написал этим летом. Двухтысячного года, Да, двухтысячного года. Ну, что говорить, я не знаю, что сказать можно здесь по этому поводу. Что говорить, смотреть? Мне очень нравится писать э, яблоки, очень нравится писать на Я думаю, что в будущем ну, в этом буду развиваться и дальше, в этом направлении. Успех, Павлоцен Андрей Инвей. В общем, здесь он представил свои лучшие творческие работы. Ну, это питерский. Воскресный вечер. Так, ну. Работа Виталия Графова, Вот, вот это старая усадьба. Одна из лучших его работ. И сверху. Стой, Я, у меня верха нету в а, камере. Там, у тебя нет камеры. Нет. на работу. Сверху еще одна работа, тоже пейзаж. Виталий Граф, здесь переставил пейзажи творческие то, что его больше всего интересует в природе, он это и показывает ну, достаточно. Так, здесь перед вами портрет старого учителя, выполненный Рустем Хузиным. Это преподаватель пенинского художественного училища Борисов Борис Дмитриевич, самый лучший преподаватель живописи со шлемом Сурморти, Саша просто из закадров должен был. Что ты изобразил? Поздравляю. Да. Пизаж фаистого Максима. Название. Он тоже входит в наше объединение. Зимний лес называется. А нет, там дрон. В храме автор дронного Анна. Она вернёт? Кузин Рустам. Сестра. Встал, Давай, так, это у нас автор. Это, «Дурия», это «Дурия». Вечер. Да. год исполнения. Да. Нет, да. да. а в давайте, Ну да. давайте не будем спорить. Давайте. Давай. А вот. Максима. Под названием Погребы. Погриба. сюжеты трудностей и простотой. Давай. Это Карай. Замечательный скульптор. Это его одна из самых впечатляющих работ. Очень интересная, своеобразная, творческая. В ней чувствуется порыв ветра, в котором находится девушка. Давай. Это одна из лучших работ, представленных на этой выставке. Работа Дарьева Андрея. Он здесь предстояло очень много работ. Эта работа называется «Тихий омут», выполненный в сдержанной монохромной гамме. Вот. Передан очень хорошо состояние природы. Ну, да. Samuel, Андрюша, скажи про свою работу. Одна из лучших работ Андрея Тремкина Плотина. Я когда увидел, я ощутил, как это вода, играющая на солнце. Я силу войда, я силы да, ребила да, из ниву да. вообще очень хорошо. Это да, пусть коксов был молотая деревня, на реке Катун. До девушки на пруду и Суздальский пейзаж. А наша плода по краске И сам и да. тютюд в Суздаль Где? вечером. Снимаешь русские? Угу. Вот это одно из последних моих произведений. Кузимода называется Кузи Сначала он назывался Самсон и Далима, но потом я решил именять название. Вот. Ну, это тоже творческая композиция, как и у всех, кто здесь выступает. Это Максим Малашенко. Он сейчас студент четвертого курса в факультет скульптуры Института имени Сурикова. Вот это его работа в БАГ. Мы все поцелуем. Чем ты это сказал? Я снимал уже. Я могу еще раз. Это один из натюрмортов Кузина Рустема, который он выполнил уже довольно-таки давно. Здесь год вот, недавно, но я-то знаю, что это выполнено лет 5-6 назад. То есть еще будучи учеником пенсиского быта, что еще, еще раз там уже достиг больших успехов в технике акварели. Так, это у нас Аня Дронова. Девушка с салонкой. Ведьма. Это творческий подход да. к учебной постановке. Андрей. Еще раз. Да? Девушка, кстати, что напрягает? Это да, будущая гениальная дипломная работа, Композитор которая на... будет защищена. Отлично спокойно, спокойно и покалывало. А женщина правильно? Андрей. Вы узнали, вы узнали, вы породовали. <соединяющие> да я не знаю, эта работа называется «Наполеон в горячей Москве» мне всегда нравится, что в пишут тогда вы там человека как разные за что думаешь? Наверное, талант зависит как называется работа? просто. так, это как работа называется работа другой девочки это мое произведение, портрет александра Рудова. Напоминаешь, что это говорит автор Карен? Да, да, да, да, да. Солнца. Очень интересное название, это автор Кожин семян Очень интересная работа, цветовая гамма. Три Дурины, Казанский собор. Ну, ты сними просто на... Да. Диабло -Ярослава называется «Небо». Работан Диабло Ярославов яхты бель -Иль». Она написана летом 2000 года, когда он был в заграничном путешествии по Европе. Это работа из Аблова Ярослава, называется «Небо». Очень талантливый жопатистик, прекрасно чувствует свет, состояние природы. В дальнейшем у него будущий большой творческий путь. Надеемся, что а, из таких маленьких интересных работ у него будут и большие, законченные, интересные, интересные. композиции. Это работа Зябу Ярослава, называется она «Нотр-дам». Работа Зябу Ярослава из цикла «Поездки по, -поезд -поездки по Европе», Испании, ну, «Сиеста». Зябу Ярослава притихла. Yeah, это работа Зябова Ярослава, называется «Бюль-Иль». Опять же, из его заграничной поездки по Европе. У нас по расписанию вот, ребят. Я... Ярослав, пейзаж называется «Старая пожалуйста, лодка». Пожалуйста, здравоохранитель. Здоровья, здравоохранитель. Счастливай, Студент, уже почти выпускник Академии студент пейзажный мастерской выполнил панораму замечательную панораму с прекрасным настроением расскажи андрей что-нибудь про эту работу Зима. Зима. так ребят я не знаю закрывает мастерский Трямкин мастерский мастерский ну ладно, я думаю, что ламали будет. В общем, не и знаю. Вы хотите вы хотите вы мы закруем, положим, Закрывайте за компьютером. Закрывайте за компьютером. Закрывайте за то Закрывайте самое сюда отодвигайте и эту самую. за Ярослав. Работа называется «Томик в горах». компьютером. Закрывайте за компьютером. Закрывайте за компьютером. Закрывайте Маленькая лошадка. Маленькая, Маленькая лошадка. <сiffe> <сiffe> так, секундочку. Чуть больше наклона. планах. Ага. Зяблов Ярослав. Работа называется Маленькая лошадка. Автор Зяблов Ярослав название зоне первого Тоже из цикла его поездки по Европе автор Дронова Анна Бутон Сирени называется работа. автор Дронова Анна название работы Усть кокса. кокса против Солнца, против солнца. автор Хузин Рустем работа называется Серый день Хузин Рустем У из пензенской серии. По-моему, это третий или второй даже. Кумов Игорь Николаевич. Называется Заряди. Кожа перед грозой. 35 на 25. Деревни. 25 на 30. Холст-Мастр. Дронове. Психий 35 на 25. Вот, теперь говорит. Анна Дронова. У зеркала. 50 на 45. Пост на Автор Кужин Семен. Э -э, работа называется «Портрет мамы». описанный э -э, летом 2000 года.